Я Елена Сапогова, и я являюсь владельцем собственного салона красоты и студии профессионального обучения парикмахеров и визажистов. Примерно год назад я решила, что я хочу делиться всеми своими накопленными знаниями с другими людьми. И подала заявку на участие в тренинге «Коучинг на миллион». Пройдя все трудности и решения, я начала свой инфобизнес с абсолютного нуля. И уже через три месяца я заработала свой первый миллион в проекте «Как стать салоном красоты номер один в своем городе». Кроме того, как побочный эффект, прибыльность моих предприятий за это время, за время коучинга на миллион, выросла примерно в полтора раза. Почему? Потому что вот все те фишки и методики, о которых я рассказывала другим людям, я сначала пробовала и тестировала на своем бизнесе. И как результат увеличение прибыли. Говоря о тренинге FM12 хочу вам сказать, что это очень хорошая возможность создания собственного бизнеса в интернете. И не неважно, есть у вас опыт в этом деле или его нет, вот как не было в свое время у меня. вы можете эту возможность использовать и начинать уже создавать свою империю. В этом тренинге я буду капитаном одной из команд, и участники которой будут учиться зарабатывать деньги, используя свой интеллект и экспертность. Поэтому вот сейчас я приглашаю вас в свою команду, потому что у меня есть отработанная структура создания «Инфобизнеса с нуля». Методика, как стать экспертом. Структура, как создать прибыльный бизнес за короткий срок с минимальными вложениями. Кроме того, я могу довести вас до конкретного результата и я умею заряжать людей энергией для того, чтобы они не только умели ставить цели, но и доводили эти цели до конца. Поэтому, если вы хотите создать себе дополнительный источник дохода и сделать это в короткий срок, записывайтесь в форму регистрации на тренинг FM1.2 и записывайтесь в мою команду. Спасибо, с вами была Я, Елена Сапогова.